структура школьной системы в России. Теперь я хочу рассказать о структуре школьной системы в России. В настоящее время структура школьной системы в России состоит из трех ступеней, начальное образование, то есть начальная школа, неполное среднее образование и полное среднее образование. Начальная школа длится четыре года. Дети идут в школу с семи иногда с шести лет. Дальше идет средняя школа которая длится пять лет. Это неполное среднее образование. Можно получить не только в простых общеобразовательных школах, Но и в лицеях или в гимназиях после девятого класса ученики могут идти учиться в профессиональные училища сокращенно ПУ. Еще они имеют возможность остаться еще на два года в школе. Тогда они получат, полное среднее образование. После одиннадцатого класса ученики получают аттестат о полном среднем образовании. и сдав успешно выпускные экзамены могут учиться в вузах например в институтах академиях университетах, или в техникумах, колледжах. Теперь я затрону вопрос о разнице между лицеем и гимназией. Лицеи имеют определенный профиль. Например, математический или языковой. Гимназии – это элитные школы. Они дают больше возможностей для поступления в вузы. чем в лицее. Гимназия предлагает больше предметов, чем лицей. Например, экономия или логика. Теперь я затрону вопрос о плюсах и минусах ЕГЭ. ЕГЭ – это единый государственный экзамен. Для одних ЕГЭ имеет плюсы он более объективный и учителям легче оценивать ответы. Для других ЕГЭ имеет минусы, ответы могут быть случайными, и при этом сложно оценить реальные знания ученика также индивидуальная оценка невозможна но каждый человек индивидуален. Я знаю одну учительницу из России, из Омска, которая тоже против ЕГЭ. Теперь я расскажу о проблемах школы и о реформах. Школе давно нужны реформы, чтобы она могла конкурировать иностранными школами. Школа сегодня не такая, как раньше. Многие выпускники школ не хотят дальше учиться.